будет самый жуткий выпуск из которых у нас был жуткий из жутких вот это жесть по моему мы чуть-чуть Так, нам по-моему надо. Слышь. Блин, что-то чуть кого-то. А как в фильмах ужасов прям это. Сначала никто не обращает внимания, пока их не сожрут. Скорее всего, ветки хрустят. Да блин, ветки не топают. Ну все, я снял нормально, пошли домой. В общем, друзья, помимо звуков падания шишек, еще отчетливо слышно звукопадания кирпичей. Главное нам не плудануть. Это болото. А то здесь спутник ловит. Твою мать, мы еще и в болото зашли. Нам нужно обойти это болото. Ты чувствуешь, земля мягкая такая? Прям вообще тонут ноги. Так, по-моему, здесь болото кончилось. Офигеть! Это выглядит, <смех> как оно жутко выглядит. <связывая> да нет, это он тупит. Ну да. Это мы, короче, через реку перешли, да? <связывая> <связывая> <связывая> Обошли болото, перешли через воронеж реку. Точнее воронеж. А -о. И и б... Ну, ты вот поэтому не ориентируйся. <связывая> по... Ну примерно он вот вот туда. Я... Не, я просто помню, где он примерно расположен. Я терял надежду его найти. Даже херня. Вот достань компас, просто достань компас. Ты сможешь с ним сориентироваться? Я сейчас не смогу. Да, походу так и есть. Да, мы к реке выходим. Вот такого ведены. круга дали. М? Да, все верно. Мы к реке выходим обратно. Ну, если мы сейчас обратно пойдем, то мы идем в еще. Параллельно идет. Давай еще раз попробуем. Я сейчас Давай просто буду. Сейчас возьмем и с компасом пойдем. Тут надо все эти наши разборки вырезать, конечно. Давай. Держи камеру. Я не вижу, куда держать. Ну за это лучше не держать. Просто я. Хорошо. Просто не светишься. Прости, прости. прости. Так, Держи ладно. телефон. Держу. Да. Не, я не бомблю просто. Не я бомблю. Я тебя понимаю. Да, Короче, я... мы немножко на юго-запад. Вот. Фигни. То есть нам надо на северо. Ой, мы на юго-востоке, нам... Нам надо на северо-запад идти. Да. Северо-запад. Мне уже не жутко, мне уж тупо обидно, что мы дали такого кругаля Не нашли. А мы же должны были не на. Вот сейчас он вот сюда показывает. Ну, пошел, пошел. Сюда? Да. Прям брылом. Асфальт. Так. Ох них чего себе! Конечно. Ты сейчас садишь просто, и ты знаешь, Мутка. как его уходится, в которую свечку вставляешь, она прям. Я не хочу эту дверь проверять. Давай проверим. Ты только мощностью мощность меньше, а про время слишком, по-моему, и атмосферно может когда все видят. Кафе, что ли, здесь ну, было? Да, здесь, скорее всего, открыт кафешка. И вот мне всегда интересно было, что у них внутри. Там же кухня какая-нибудь. отдыха, что ли? Молодец, что все-таки настоял. Для кассовый аппарат. играют санаторий и жавинский 15 января 2010 год лицо ответственно за журнал продавец это карточка продавца подписано не подписан на да? канал офигеть все разгромлено тихо с чужой наполовину а? с чужой наполовину а -а -а. и жуткий моррезками офигеть сколько здесь всего этого ворохла У них, ну Кадышева, золотое кольцо. Что это? Ау. Твой любимый. Он мне специально говорил. Да? Кадышева, Тут он глянь, Леонтьев, Валерий, Так, честно говоря, я. Звездах русской эстрады не разберутся. Да, не отличивая его от какого-нибудь, не знаю, какого-нибудь казмана. Ну да, они для меня тоже на одно Это что такое? А, это какие то гордины висит. Ох, шприцы, шприцы, что это у нас тут? такое? Слушай, я тут заметил колбы еще какие-то. Это, походу, медпункт, может, какой-нибудь был. Смотри, сколько на полу шприцов. Или что это? Посвети сюда. Игл. Иглы. Пачки от игл, просто куча. Трубки от капельницы что ли? Да. Офигеть. Просто. Ну да, смотри, шторка еще. Здесь сюда какой-то метку. Позвоните шторка делаем. Да, да, да. И просто иначе. вот это все, это иглы смотри какие они здоровые ну, что? Ну, да, здоровый, он. да это похоже вот что в медпунктах шторки делают вообще, вообще все беспалево делаем прям <laughs> это позади тебя да, там смотри ты на чем стоишь по-моему индолятор что ли вот Главное, ничего себе в ногу не воткнуть, я, блин, боюсь этих игл вообще. Димуська, суслик мой, котеночек мой, солнышко мое, я тебя очень-очень сильно люблю. И не скучаю без. И тут обрывается, видимо, куда-нибудь забрали. Почему она как ногами? Ты умеешь читать ногами»? Ну, а ты не умеешь. Я просто думаю, что двери места не поменяли. О, еще одна. Еще одна. Это, дима это... я твоя дима погоди третья смена смена Это что детский лагерь все-таки это не лагерь это санаторий здесь лечили детей дима как ты объяснишь это Эх, знаешь сколько дима нет мне кажется это ты один такой и сюда а нет подожди там еще дальше нести не тут такой дестрой вот сюда ты хочешь огромный корпус впереди да офигеть сейчас так получается блин ну ты представляешься как тут круто было офигеть ну, так. Ты глянь это лифты ну, ты туда тут не шагай очевидно что лифта там уже нет восемь этажей по-моему там нет восьми двери руками не трогай <свят> <свят> <свят> подожди подожди подожди а вот этот вот вот этот знаешь что за лифт это грузовой лифт здесь обычно не транспортабельных перевозит то есть мы прям в больничный корпус какой-то попали не в живую а в больничный корпус походу да Может это переход в другой корпус? Это Да, это переход в другой корпус. Что, сначала это пройдем? Подожди, я думаю туда сначала. Да. Дойдем до конца, это же вот больничный. Самое интересное. Здесь в палатах лечили детей. Подожди, подожди, подожди. Почему там вот такой маленький отдельный пункт? Я не знаю, может типа санблок какой-нибудь там, еще что-нибудь. Нет, это живое, смотри. Это здесь палата, что ли? лежит под ногами. Что это? Что это, что это за? Это может какая-нибудь кладовка? Блин. Мне кажется, это это знаешь, что было, где хранили вещи? Ну, где да. Зеркала стоят. Очень много зеркал Казалось, муж. Закрой дверь. Транду я здесь ночевать не буду. Что это? Это динамометр, походу, силу мерить рук. Так, да, ладно, нет. Этот рук-то странный. Нет, какой динамометр? Ну да, что-то. Смотри, сколько тут тухлых мух. Нафиг я теперь подомик вообще. Какие-то, я не знаю, что это. Стерильные вещи. Тут книги по охране труда может здесь. Угу. сборник заседал законодательства актов об охране окружающей среды. Охрана труда. Какие-то диски лежат круглые. Что это вообще может быть такое? Вот, походу, мне кажется, от этого прибора, который мы нашли. Okay. Какие странные эти. Okay. Туалеты. Okay. Резиновые перчатки на полу. Медицинский, да? Это кожен. Кожен? Да, кожен. медицинский. Однозначно. Даже так несколько часов можно. В основном очень быстро. Он всегда медленно ходит. Это уже поход палата. палату. Или что это? Чем нужно Да, похоже так. на палату на местные что ли, были. 2013 год. Что там? Погоди, здесь две тумочки может это двухместная все-таки была палата? Ну да, И скорее всего. всего. всего. Ну, блин, вообще, какой шик, прям на местные палаты. Очень mm. много опять же новогодней мишуры. Погоди, слышу, а тут даже душ был в каждой да? Тут смотри, галейки стоит. Да? Да. Вот полудырка еще. Че, что? То есть реально дух был. Хм. И вход такой широкий, нашел ну, не знаю, ничего, может, корескиш можно было сюда. Скорее подождать. всего, да. Ну, ручка по-любому для инвалидов. Вот это вот. Ну что то да, похоже. В общем, да, адаптировать, все такое. бросай меня в темноте Тебе достать твой фонарик этот? А. Сколько здесь корпусов? Восемь, да? Я не знаю. Мы даже на полу даже только вышли в первого. небольшой и, и, и, и, и, и, и все, все будет Дима диваны чем? это что это вот он вот стол как будто не знаю для настольного тенниса он очень маленький бильярд по-моему я а, фотку ну, видел блин на ну, не на бильярд не потому что совсем другой Теннис. А, да, для тенниса. Знаешь, на что похоже? Кресла такие, типа массажерные, у них пульты. Бегла. Горшки разбиты, перевернуты цветами.